А что? Где я? А, точно, я же ограбил банк и попал в тюрьму. Так, ладно, <coughs> нам надо... Так... Камеру надо снести, чтобы никто не узнал, что я сбежал. У меня ничего не забрали, да, потому что я был только на, на допросе. Я считаю, что мне надо вынести вот эту дверь... Чтобы копам навредить. Ой... Слышь ты, лысый глобус, тебе сейчас конец. Хм, ⁇ -мо ⁇ А-а-а-а-а. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Где -ой -ой -ой -ой -ой. я вообще ничего не понимаю? ⁇ -мо ⁇ Шички, какую щички? ⁇⁇ -мо ⁇ Я разнес просто всю тюрьму. Есть. Блин. Просто все разлетелось. Вся полицейская станция просто. Ой. Можно еще по крыше погулять и разнести еще ее. Ой. Короче, пора валить отсюда. Я пошел. Надо в аэропорт срочно. Давай, давай, давай, давай, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, марафон, марафон, марафон, марафон. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Так, вот мой аэропорт. Так, ну а в следующей части я буду лететь на самолете уже, наверное, не знаю, не буду спойлерить, но посмотрите прошлую часть, если вы не смотрели, как я ограбил банк и как я Это какого забыл уже что. Короче, посмотрите другие ролики, и следующая часть будет называться. Я улетел из аэропорта. Вот. Ну, а с вами был, как всегда, Пиксет. Всем пока!